Как это часто бывает в потоке новостей, обрушивающихся на нас каждый день, мы не замечаем самые важные. Недавно произошла маленькая сенсация, о которой почти никто не говорил на самом же деле – это своего рода новость-бомба. Итак, в Министерстве иностранных дел ФРГ состоялась скромная церемония, на которую мало кто обратил внимание, а жаль, конечно. Немецкая сторона передала украинской документ начала 18 века, который во время Второй мировой войны был похищен в качестве трофея. Речь идет о уникальной грамоте, выданной Петром I митрополиту Иосаву Краковскому о постановке его 14 сентября 1708 года на Киевскую митрополию. Артефакт представляет из себя красивый рукописный пергамент размером 80х58 в золоте и серебре с двуглавым орлом-печатью, виньетками и кисточками. Оформление его типично для своего времени, а вот содержание очень для нас интересно. Это последняя царская грамота вольно избранному киевскому митрополиту, которая подтвердила статус митрополии как первоначальной среди всех митрополий московского патриархата. В грамоте, например, царь приказывает митрополиту киевскому не склоняться в сторону вселенского патриархата. На момент выдачи грамоты. Московский предстоятель и царь все еще имели опасения относительно возможной потери митрополии, а ему, богомольцу нашему просвященному Иосафу, митрополиту Киевскому и Галицкому и Малой России и после него будущим митрополитом Киевским, со всем причным духовным малороссийского народа быть в дальнейшем под благословением «И в послушании святейшему и всеблаженнейшему Московскому и всея Руси и всех северных стран патриарша навеки неотступно согласна с его обетностью, которую он совершил с подписью своей рукою при постановке его на престол киевских митрополитов собранной и апостольской церкви Пресвятой Владычицы нашей Богородицы» честно и славно ее усипению и не отлучаясь над благословения в советы вселенских патриархов. Вот это та самая интересная фраза. Подозрения московитян не были безосновательны, подчеркивают авторы исследования, ссылаясь на конституцию Филиппа Орлика 1710 года, в которой говорится о намерении утвердить единую православную церковь под послушанием святейшего апостола трона Константинопольского уже тогда. Очевидно, что планы возвращения киевской митрополии под аморф Константинополя в среде киевского духовенства начался в XVIII веке и был достаточно распространен. Несмотря на официальное переподчинение киевской митрополии московской патриархии, позиция... Позднее среди украинского клира и политической элиты была довольно шаткой. Не хотел порывать связи с Киевом и Константинополь. В письме от 9 мая 1686 года Гетману Самойловичу патриарх Дионисий писал, что при любой необходимости в церковных делах обращаться именно к Константинополю, чем подчеркивал свою сохраняющуюся власть над киевом после присоединения к москве канонические права киевской митрополии постепенно но неуклонно урезались к 1688 году митрополиту было официально запрещено именоваться иерархом Сия руси а в титуле оставлена только малая русь сокращалась и каноническая территория киевской митрополии в частности, согласно указанной грамоте, из-под ее юрисдикции изымались Черниговская архиепископия и Киево-Печорский монастырь. Показательно, что после смерти Иосафа место митрополита Киевского 4 года оставалось вакантным, а его преемник Варлам Вантанович именовался уже не митрополитом, а просто архиепископом. Документ находился под стеклом на стене института библиотеки с 1958 года в земле Баден-Вюртенберг Тюбинского университета. Находка оказалась совершенно случайной. Историк Наталья Сенкевич, приехавшая на выставку славянских документов в этом самом университете, прошла мимо и обратила внимание на подозрительную аутентичность. Его вытащили из-под рамки, внимательно изучили с осени 2016 года. И именно по инициативе МИДа ФРГ была создана специальная исследовательская группа из украинских и немецких ученых. И так и действительно, грамота оказалась подлинной. По всей видимости, немцы без особого внимания вчитывались в текст. Они понимали, что это важный документ, но не более того. Понятно, что грамота, и не она, одна, а одна пропала. Две грамоты Петра 1708 и 1700 года были вывезены во время Второй мировой войны при оккупации Киева. Скорее всего, она просто была похищена, а не вывезена официально. То есть она нигде не была зарегистрирована. Авторы исследования предполагают, что артефакт, мог храниться у члена зондеркомманды штурмбанфюрера СС доктора Вильфрида Кралерта, австрийского географа, который занимался имперскими грамотами и понимал их настоящую ценность. Известны случаи, когда Кралерт не отправлял по назначению в Берлин конфискованные в библиотеках ценные, качественные исторически значимые вещи, а прижимал их как считалось для СС или, как оказалось, для себя. В послевоенное время Краллерт продал около 1400 географических карт обществу по изучению истории Восточной Европы. Одна из них была продана как раз-таки предшественнику нынешнего института в Тюрингене который сейчас и восстановил историческую справедливость по своей, кстати, личной инициативе. Цитата. «То, что документ возвращается в Украину именно сегодня, имеет большое историческое, культурное и политическое значение. Грамота свидетельствует о том, что в начале 18 века Опасения Москвы относительно возврата киевской метрополии к Константинополю уже были очень актуальны. Фактически восстанавливается сейчас в данный момент историческая справедливость, которая существовала до 1686 года. Директор института Катарина Кухер сказала, мы считаем, что это важный... Бесценный документ должен быть возвращен туда, где ему и положено быть, в Киев. Для Украины он имеет огромное значение, внутриполитическое, но и также реституция, то есть возвращение культурных артефактов, очень важно для немецко-украинских отношений. Грамота будет передана Национальной библиотеке имени Вернадского в начале лета, по словам Кухер, в Киеве планируется проведение научного симпозиума, во время которого состоится официальная церемония передачи с участием официальных лиц и общественности. Как пошутил посол в конце, для грамоты российского монарха возвращение в Киев будет определенным шоком, ведь на свет она появилась тогда, когда Украина была частью Московской империи, ее церковь была разрушена и подчинялась российской а доставлена грамота будет в независимое украинское государство которое имеет теперь самостоятельную автокефалию православную церковь украины но после всех тяжелых ударов судьбы как сказал посол царская грамота сможет справиться и с этим что ж москве тоже придется с этим смириться ну а тем, кто очень сильно возмущается по поводу немцев в целом, я бы хотел добавить, что лучше все же дружить с Германией, чем с ней конфликтовать. Несмотря на то, что немцы хотят и будут строить Северный поток, так как я уже говорил, они торгуют с Россией очень-очень много лет, сто и больше, с разной Россией, Смысл в том, что Россия никогда не изменится. Россию нужно принимать такой, какая она есть. Желательно держать ее на строгом поводке. Если что-то происходит с Россией, ее нужно отдергивать. Но изменить, поломать Россию или еще как-то ни вы, дорогие украинцы, ни мы не можем. Россия либо развалится сама, либо, в конечном счете, так и останется вот такой вот зоной зла, но при этом ничто не мешает налаживать свои тесные отношения между Украиной и Германией. Итак, это был знак доброй воли. Немцы не должны были возвращать этот артефакт, стоимость его оценивается в несколько миллионов, но немцы решили это сделать, ну а для украинцев это Особый документ, так как в нем подтвержден факт, что уже тогда были и существовали настроения отделения Украинской Православной Церкви, так что не вчера в Украинской Церкви и в украинском обществе бродили мысли о своей собственной автономной автокефалии. Так что ценность этого документа трудно себе переоценить. Ну и как сказал посол Украины в Германии Мельник, я повторю его слова, «Danke Deutschland». Я думаю, что Украине стоит поблагодарить Германию за этот беспрецедентный подарок.